Всем привет! Команда «Универ подготовила для тебя порцию самых свежих и ярких новостей. Так что присаживайся поудобнее и смотри сегодня в выпуске. Ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал возможности университета директору Российского Федерального Ядерного Центра. Девушкам по секрету, когда женский организм приблизится к опасному рубежу. Студенты и преподаватели не уступали друг другу до последнего. Чем закончился товарищеский матч? 11 мая Казанский федеральный посетил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков для ознакомления с возможностями университета. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 11 мая КФУ посетил директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно исследовательского института экспериментальной физики в городе Саров. В этот день Ильшат Гафуров лично продемонстрировал возможности университета. Были представлены такие лаборатории, как КФУ National Instruments и научно-исследовательский центр КФУ Roden Шварц. Особое внимание служили исследования, проводимые совместно с Японским исследовательским институтом Рикен. Ранее, 7 апреля, делегация Республики Татарстан с участием президента Республики и ректора КФУ посетила город Саров. В ходе визита они пришли к договоренности о создании в Казанском университете представительства Российского федерального ядерного центра и совместных работах в области математического моделирования. Итоги визита подведут на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею и в рамках которой запланировано подписание соглашения Российского федерального ядерного центра и Каиф в присутствии президента Республики Татарстан Рустана Миниханова и председателя Совета ректоров Республики Татарстан Ильшата Гафу. Диана Шилова, Леонард Универ Универньюз. 25 апреля ректор КФУ провел встречу, посвященную процессу перехода регионального центра инжиниринга Химтех под управление Казанского федерального университета. Что это за предприятие и в чем его уникальность, подробнее расскажем в следующем сюжете. Открывая встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание собравшихся на стратегию университета, направленную на трансфер технологий и создание площадок для такого трансфера опытных производств. Ирцехим тех как нельзя лучше подходит под это определение, и до 1 июня планируется разработать совместную программу действий. Здесь же как раз мы можем взаимодействовать с нашими э, научными кадрами КФУ и КГТУ-КГТИ которые не имеют лабораторного оборудования, такого опытного оборудования, пилотного оборудования. И это ускоряет получение хороших результатов. Широкая область применения пластикатов, с одной стороны, и актуальность разработки технологий получения новых компаудов, с другой, обеспечивают значительный вклад опытной технологической линии в оказание услуг инженерно-технического направления. ближайшей мы решаем, Организация промышленного производства без огнестойкого компаунда для производства оболочки кабелей высокого напряжения. Это до напряжения 330 кВт. Подобные установки всего две в России, а рецептор, которые у них изготавливаются, только одна единственная, то есть мы достигли достаточно высоких параметров. Одна из размещенных здесь же лабораторий, в задачи которой входит разработка материалов с новыми свойствами, проводит еще и технические испытания и подтверждение характеристик продукции требованиям нормативов. Действительно, возможности выходят далеко за пределы создания технологий по производству кабелей. Оборудование, сконцентрированное здесь, поможет создавать и тестировать полимеры, которые можно применять в различных отраслях. А, Наш производственный комплекс в основном рассчитан на производство безгалогеновых компаундов. Вот они представлены непосредственно здесь. Это для кабельной промышленности. Также для дорожников мы готовы предложить серобетон. Это технология, которая была разработана в наших лабораториях. Также дорожнику мы можем предложить сером битум, который действительно решит проблемы дорожного строительства на сегодняшний день. Главная цель, которая стоит сейчас перед региональным центром инжиниринга Химтех и КФУ, вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Елизавета Евтефеева, Владислав Михневский, Универньюз. Пока молодость бьет ключом, мало кто из девушек задумывается, что с ними будет через 10-20 лет. Как сохранить молодость и женское здоровье после 40 и еще долго оставаться такой же привлекательной и обаятельной, наполненной жизненной энергией? Ответ на этот вопрос искала Аделия Шемилова. Нет никакого секрета в том, что женский организм гораздо легче справляется со всеми стрессовыми ситуациями, простудными заболеваниями, усиленной физической и эмоциональной нагрузкой. Волшебным средством женщин являются эстрогены – гормоны, стимулирующие работу органов и помогающие перерождению клеток и быстрому возобновлению работы всей системы. Но наступает момент, когда женское здоровье приближается к опасному рубежу наступлению менопаузы. В этот момент количество выработанных эстрогенов резко снижается, а женский организм оказывается на опасной границе. С этого момента каждой женщине необходимо должным образом позаботиться о себе. И специалисты университетской клиники Казань уже готовы протянуть руку помощи. Альтернативы гормональной терапии, ее фактически не существует. И Естественно, стопроцентная помощь может быть только от гормонов. Вопрос другой, что большому проценту населения гормональная терапия может быть противопоказана или женщина категорически от нее отказывается. Тогда в этот момент мы должны решить, какую помощь ей оказать. Чем раньше назначена терапия, тем лучше эффект от нее. В этом и заключается так называемое окно терапевтических возможностей. Также настоятельно рекомендуется провести исследование ультразвукового типа. Также большое значение имеет именно диагностика. Диагностика онкологических заболеваний, которые... Так как мы берем материал на гистологическое исследование, то есть мы можем уже диагностировать причину на ранних периодах существует целый ряд заболеваний, первым сигналом которых и является менопауза, лечение которого невозможно без заботливых рук специалистов отделения хирургической помощи университетской клиники Казань. Конечно, у каждого отделения есть специфика. Спецификой нашего отделения является оказание хирургической помощи. Это все виды операций, которые выполняются всеми доступами. То есть это ляпароскопические операции, операции, которые выполняются через разрез на передней брюшной стенке, операции при выполняемые влагалищным доступом. Основным как бы, направлением нашего отделения также является борьба с миомой матки. возникновение различных женских заболеваний особенно вероятно, если женщине больше 40 лет. Поэтому необходимо знать врага в лицо и всегда помнить основные полезные для здоровья правила, которые остаются актуальными вне зависимости от возраста. И тогда вопрос, как сохранить здоровье после 40, перестанет волновать вас еще долгие годы. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универньюз. Команда студентов 4 курса Института управления экономики и финансов КФУ в составе Ильмиры Ильма, Альбины Сафиной и Альбины Солнцевой заняла первое место в Международной Олимпиаде использовании МФСО в национальном регулировании бухгалтерского учета Конгресса молодых финансистов 8 Евразийского экономического форума молодежи и была награждена дипломами и нагрудным знаком «Золотая звезда Евразии». Поздравляем победителей! А мы продолжаем. Стало доброй традицией проводить товарищеские матчи между преподавателями и студентами Казанского федерального. Уже прошло два соревнования по баскетболу и волейболу. И никто не уступает в общем зачете. Решающим событием стала игра по мини-футболу. Товарищеский матч по мини-футболу между сборной команды преподавателей Казанского федерального и студентами Института управления экономики и финансов стал решающим событием спортивной весенней сессии. А все потому, что в волейбольном матче победу уже одержали студенты, а преподаватели взяли реванш в баскетбольном матче. Вообще, наверное, играть с преподавателями это честь для. Ну как мне кажется. Поэтому я считаю, что обе команды сегодня были достойны победы. Матч закончился со счетом 1-1 и решающим моментом для всех стало пенальти. Здесь вырваться в победителя удалось команде преподавателей. Студенты, конечно, не ожидали такого исхода событий. Очень интересный матч был. Команда преподавателей показала отличную игру. Мы даже не ожидали, что будет такой сильный соперник. Это была завершающая игра спортивной весны, в которой многолетний опыт взял верх над юношеской энергией. Подобные встречи пройдут лишь в следующем учебном году. Поздравляю, безусловно говоря, весь наш университет, студентов, сотрудников и преподавателей, столь знаменательными событиями, потому что это действительно событие. Событие, когда у людей есть хорошее настроение. Событие, когда люди приходят и радуются тому, что мы одна большая семья. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, универ -Ньюс. На этом у меня все. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых свежих событий. С вами была Алена Ледвейкина. Пока-пока.